Вместо этого стола операционный стол. Все необходимые приспособления для выполнения операции. Так кают-компания подводной лодки буквально за несколько минут превращается в подводный госпиталь. Стены тщательно дезинфицируют, ставят своеобразный шатер. И вот она, операционная. На субмарине, как правило, всего один врач. И он должен уметь делать все. В любых условиях. Врач оказывается один на один с... Возникающими проблемами. Несомненно, это эти условия накладывают отпечаток на, на особенности оказания помощи. Это и условия шторма, условия небольших по объему по площади помещений. Абсолютно все врачи из подводных лодок нашего флота получили образование здесь, в специализированной клинике при первом военно-морском госпитале. Одно из старейших военных лечебных заведений страны от закрытия спас Сергей Шойгу сразу после назначения на пост министра обороны. И теперь именно здесь внедряются самые современные разработки отечественной медицины. В этом маленьком чемоданчике уникальный прибор, полностью отечественная разработка, мобильный кардиометр. Позволяет делать электрокардиограмму в самых сложных условиях, хоть на поле боя, хоть в подводной лодке. Иностранцы завидуют, такого пока нет ни у кого. Исследование длится всего 24 секунды, причем врач может находиться за тысячи километров от пациента, получая все данные через интернет. Все это оборудование уже поступает на корабли нашего флота. Но каждого морского хирурга все равно учат обходиться минимальным набором инструментов. И далеко не на каждой подводной лодке может быть такая стойка, которая позволяет выполнить лапароскопическое удаление аппендикса. Поэтому, осваивая новое, в отличие от гражданских хирургов, могу сказать ответственно, мы не забываем... Э Старые прописные истины. Именем Господнем и... У императорской усыпальницы Петропавловского собора весь личный состав первого военно-морского клинического госпиталя. Врачи отдают почести императору Петру Первому. Именно он триста лет назад основал клинику. За три века сотрудники госпиталя работали на всех войнах, спасли тысячи жизней. А потому заслужили почетное право произвести традиционный полуденный выстрел с Петропавловской крепости. В честь такого важного для страны юбилея. Павел Кутаренко, Антон Ратников, телеканал «Звезда», Санкт-Петербург.